Всем привет! И сегодня мы будем говорить о хранении денег. Вы можете хранить деньги в копилке и в любое время разбить ее. Вы можете хранить деньги в кошелечке, способ это вложить. вложить деньги в банк под проценты. под проценты и тогда ваши деньги будут работать на вас всем пока, всем пока.